Друзья, всем привет! Меня зовут Чепчар Евгений, мы с вами на канале Идея Дом. Это а, у нас с вами очень хороший качественный панельный дом, а, называется Lata 75, с а, такой вот очень шикарной а, террасой, а, которая собрана здесь в Подмосковье и имеет много-много а, преимуществ. Первый из них, во-первых, то, что это панели, да, они были произведены на заводе привезены сюда и смонтированы нужны в итоговом виде второй момент то что здесь очень такая широкая зона остекления вот это у нас не лицевая часть это у нас такая зона отдыха доктор да, вот позволяет здесь и разместить стол и ужинать и не знаю встречать утро и вечер с чашечкой кофе сейчас мы пойдем с вами внутрь и посмотрим много конструктивных элементов которые отделяют этот дом выгодно среди других проектов пойдемте за мной и сейчас вам кое-что покажу Это у нас входная группа непосредственно, сразу здесь при входе ставится такая просторная достаточная часть, где можно использовать для гардероба для верхней одежды. А дальше мы сразу попадаем в такое открытое пространство, здесь весь дом утеплен пенополиуретаном. Да, это достаточно очень теплый материал. Здесь сейчас а, работают три маленьких конвектора и даже минус 20 градусов температуры, здесь плюс 20-25 градусов тепла. Вы понимаете, насколько это теплый дом. А, секрет не только в утеплении пенополиуретаном, а, который заливался и в пол, и в стены, и в кровлю, да, это, грубо говоря, такой теплый э, каркас. Но и непосредственно в стеклопакеты, здесь двухкамерные стеклопакеты, три окна, которые нам сохраняют тепло. Э, учитывая все вот это пространство большое, высота потолков 3,70, это на самом деле очень здоровский загородный теплый э, красивый дом. Для жизни. Что здесь есть еще такого интересного? Здесь две спальни. Всего квадратура 75 квадратных метров. Одна спальня у нас один с половиной, 12 квадратных метров. Да, видите, спокойная кровать стоит и шкаф. Вторая 17 квадратных метров. Также здесь все уже разведена электрика. Стоит конвектор. Здесь сейчас тепло, но, в принципе, могу раздеться. Я просто для, для съемок бегаю с улицы в дом. А, вот такая просторная и хорошая а, спальня. Это идеальный вариант для загородного Дома отдыха. Легко, чисто дышится. Высокие потолки, а, две спальни, кухня, гостиная. Идеальный вариант для а, дома в Подмосковье. А, оставляйте нам заявки. Здесь сразу по ссылке в описании есть наш сайт, с радостью можем вам прочитать разные варианты. Этот объект у нас уникален, это дуплекс, два дома по 75 квадратных метров совмещены, Здесь, грубо говоря, один примыкает к другому. Там на видео, на фото вы увидите, как это все произведено. Как вы видите, это все панели собраны таким образом, чтобы вы просто могли сюда заехать и жить. Да, здесь уже есть кухонный вот, гарнитур, да. уже сделана такая отделка, специально все покрашено. И вот у вот, нас вот, непосредственно сам узел. Сразу в комплектации есть уже плитка, разведна сантехника. Да, весь минимальный Необходим набор для того, чтобы жить э, и в комфорте уже здесь присутствует. Вот. Э, идея дом невероятно красивые дизайнерские дома для жизни.